Хочу сказать всем будущим покупателям, обладателям, приезжайте, разыгрывайте. Мы приобретали хершер, пылесос и автомойку. Не прошло буквально даже 10 дней, как нам позвонили, выиграла я О, стеклоочиститель. Жду еще подарков. Спасибо.